Без оглядки мчатся годы, Но приходят вновь и вновь Наши взрослые заботы, Наша первая любовь. Та звезда давно погасла, летевшая звезда, Та, которой дали клятву Будем месть навсегда. Мы встречаемся так редко, но как много лет назад два знакомых силуэта в нашей памяти скользят, Лишь глаза на миг закрою, вижу, вновь летит звезда, И мне кажется, порой, что мы вместе навсегда, полудетская клятва прозвучала, когда. Так уж с нею получилось, не сбылась, но не забылась. Повтори снова те же слова, повтори снова те же слова. В нашу юность мы вернемся, погрустим и посмеемся, Вспомним все и разойдемся. Так велела нам судьба, так велела нам судьба.